Надежда, вот очень много говорилось о том, что президенту Владимиру Путину вы нужны были живой, что не дай бог для него с вами что-то бы произошло. А вот когда вы уже были в сухой голодовке, вы чувствовали, что ваша вся вот эта вот охрана, кто вас окружал, что они реально боятся, что не дай бог с вами что-то не произошло? Так, насправди, дасть. Еще на первом голодании сухому там, в 2015, здаюся, році, я где-то на дни 60-70 поняла, что им действительно я потрібна живой. В голодують голодуют по-разному, это такой метод протеста. Просто кто-то голодовку и не голодует насправді. не голодует насправді, і не голодует на самом деле. Это все понимают, он там.